Звезды и многоугольники Делаем укол и тянем Количество вершин 11 Закругление По вашему укосу Выделение Ctrl D Дубль тянем в сторону Это будет лицевой валик салфетки Выделяем стиль обводка Задаем 2 мм Клавиша Enter Слева будет двойная укрепляющая строчка Для этого проходим контур А контур это обводка Отключаем заполнение. Удерживая клавишу Ctrl, включаем обвод. Контур. Разбить. Выделяем наружную часть. Ctrl X вырезаем. То, что осталось, выделяем и удаляем. Вставляем обратно вырезанное. Ctrl V. Задаем толщину. 1 мм. Клавиша Enter. Контур. Оконтурить а обводку. Отключаем заполнение. Включаем обводку. Контур. Разбить. Редактирование узлов. Наружная и внутренняя часть в разные стороны. Поэтому выделяем внутреннюю часть. Контур. Развернуть. Выделяем контуры. Выбираем пунктиры. Выделяем все. Проходим объект, выровнять, расставить, выравниваем по горизонтали, выравниваем по вертикали. Проходим объекты, у нас идет зеленый лицевой валик, а по нему проходит окантовка. Нам требуется порядок изменить. Для этого мы выбираем зеленый валик, выделим и переместим в самый верх. Добавим. На нашу салфетку дополнительный дизайн. Для этого вернем в окно программу. Откроем программу My Editor. Программа бесплатная. Можно скачать у производителя. Выберем ⁇ Открыть ⁇ Готовая папка с дизайнами. Включим браузер. Наблюдаем, какие у нас присутствуют здесь дизайны. Например, этот. Нажимаем мышкой, тянем на рабочий стол программы. Подгоняем по размеру и по положению. Серединка должна вышиваться первой, поэтому мы ее выделяем, помещаем на самый низ. Все выделяем, проходим расширение. Симулятор вышивки. Добавляем скорость, включаем объемный просмотр, закрываем, сохраняем и бегом вышивать.